всем привет друзья ну вот мы сегодня праздник покров что всех верующих с праздником работать сегодня нельзя пройдемся думаю, покажем вам что мы тут посадили еще новенького что мы сделали ну что сделали мы еще вчера вот такую небольшую дорожку ну как я вам и говорил я обещал получится вот она вот так был вот здесь будет вот вот там Осталось только залезть, но ну, немножко еще где-то потрамбоваться, подсыпать песочком. Вот такая аллейка получится у нас с правой стороны. Ну а здесь мы еще будем садиться. Купили мы у бабушки с города Кличева за 5 белорусских рублей еще один кустик. О! О какой! Да, 5 белорусских рублей всего лишь. То есть вы можете оценить. Там 5, там 5, 5, 5. Это наверное, не помню сколько. Так, что мы еще покупали? А это пойдем дальше туда. А, ну с этой стороны сейчас покажу, как будет выглядеть. Вот так, друзья. Немножко дальше получится по дорожке идти, но зато... Зато А, ну да. Было раньше вот там у нас насыпь, мы его насыпали. А сейчас будем делать вот здесь. Ну да. От переменами слагаемых сумму-то не меняется. Так, идем, идем. Куда мы идем у с пятачком? Киса! Кс -кс -кс -кс -кс. Так, это здесь будем разбирать Здесь будет клюк садиться Это отдельно, друзья Хвой здесь Здесь еще пару хвоечек посадим А здесь пришлось еще привести Мотоблок мне э, Торфа Слава богу, здесь у нас торф недалеко Речка Даже ракушки валяются О, я, не буду. я же валю, ага. что ракушка Короче, купили мы Три куста глубики они по 15 белорусских рублей, но нам сделали небольшую скидочку в 10 белорусских рублей Так было бы 45 за три кустика, а так мы отдали всего лишь 35 Почему? Потому что мы все в нашем саду Все в нашем саду Покупали практически у одного человека. А сейчас давайте, друзья, мы пройдемся по саду и посчитаем, сколько мы сейчас уже потратили Денешек. Считаем. Три куста по 15 рублей. Ну ладно, не 45, 35. Говорю, как есть. Здесь десятка. Верос по пятерке. Так. Что это у нас? Фундук 15. Пятюня, цветок пятюня 10, уже они по 15-17 яблони Я покупал по 10 10. Цветок 12, считаем 10 10, 10 куст 10 куст Все цветы здесь по пятюне а, Так, так, так ну, Чтобы не заблудиться господи. Так, яблонька десяточка черешня в этом году в двадцатку сделали скидку 15 в итоге сливка было 12 считаем десятка виноград мне давали люди поэтому бесплатно десятка гибридная сливка была 1 2 по 12 считаем по 10 куст 3, абрикос был 15, продавали за 12 Черешня было 12, по десятке считаем Еще один куст, 10, 3 рубля Куст 3 рубля Груша 15 Груша, считаем 10 лишь посчитать. Малина, Юлька бесплатно привезла Друзья, ну что, барабанная дробь 405 белорусских рублей. Если кто не верит, оставьте на паузу, пересчитывайте. 405 белорусских рублей. Женка как услышала, выражение лица можете посмотреть. Ну, я считаю, что есть и даже здесь плодов и не будет, то, по крайней мере, денек во дворе будет. Это мы еще не считаем фонари с проводкой 120, 120 белорусских рублей. блин. Ну, ладно. Да, потихонечку. Вот это все мы купили за полтора года. Да? да? Полтора года. Весна, осень, да, да, да. осень. Вот так. Так, петушок убежал, немножко суши стало намного. Цесарь здесь бегает. Утки здесь, у них еще грязно. Печка варится. Здесь мы еще ничего не сделали, привезли только песок. Песок. А вот это будем просить технику, чтобы это нам вывести к чертовой матери. Так, дрова сложили, новые, еще честно, не заказали. По деньгам, тут напряга такая. Ну ничего, мы справимся. А, Семейся, а нужно, нужно дрова покупать. Так, планировали сегодня свинок. Мы трошки избавиться. что бабочки нужно. Этих мы не трогаем. По крайней мере, вот эту будем отдавать. И вот эту не трогаем. А, и вот эту. Если все нормально, то завтра мы, конечно же, не Сколько у нас получится по весу, не знаю. Ну, та меньше, чем эта немножко. Ну, и это длинная тоже такая. Не растут, блин, стоят полом. Ну, и ними. Так, идем дальше. Так, сегодня еще купили мы траву от мышей. Да, все отложим. Включаю, прям, свет. Ой. Так, курки бегают, надо выгонять отсюда. Бульба, как вы видите, идет полным уже меньше и меньше. Здесь уже мы отъели полным ходом. Так, на почему-то не едут забирать. На У нас дня не... приедут. На днях при.. дня да. приедут? Ага. Сами сейчас приедут, чтобы кролика забрать. Так, так. А... Так, акрол там? Так, что ты, девочка, тут делаешь? Одна почему-то здесь да одна. Внутри, так, кушает там. Мы сегодня зерна поднасыпали. А вот тут такие колобки валяются. жизни радуется. Здесь еще соломки мы не ложили, но нужно. Малыши, малыши, карандаши. Карандаши. Вот видите, вот это настоящее серебро. А это поместная крольчиха. Это не серебро. Вот это серебро, это поместно. Не профессионал даже практически и не отличит. Вот так. Здесь тоже чистое. Так, так, так, так, так, Водичка есть. Водичка есть. Здесь сидят такие бельбосы. Здесь тоже одного просили мне на город Осиповичи. Так что если я поеду на бабушку Крымку, ходу будем забирать одного такого мальчика. Нет, не с этой клеткой, вот отсюда. Мы просили двухмесячного кролика. Вот девочку с этого помета мы и выберем. Красивую. Прекрасивую. Нет. Эти чуть-чуть поменьше. Чтобы могли сравнить. Они еще не начали окраску Ах ты! А ну-ка, ходи-ка сюда. Назад, девочка. Ух ты какая! Этих скоро будем посмотреть. на луч пускать. Уже вес хороший. Проверять. Так. Ну, вроде так. Они смотрели USB-панельку одну нужно взять. Сколько мы посмотрели там? 30 чем-то рублей, короче. 30 чем-то рублей. На зиму мы здесь все закроем. Ну, думаю, к концу ноября уже здесь булев уже не будет. Все. Ух ты, какой Что засранец. Такое? Ух Что ты, такое? какой. Видите, какой помет беленький. И вот один сюда перескопил. И один а, серенький. Теперь хулиган. Хулиган. Теперь хулиган. Поймет беленьких. Все, друзья. Новости показали. Прошлись. А, там вроде чеснок еще есть. Ты садила или чеснок или нет? Да. Все, Шуру и показывай. Свои грядки. Супер-пупер. Там врядок уже нет. Только чесночок и нет. Чесночок? уже. Юлька все по привычке. Идет туда. Ой. Там же я все заброкодировал. Смотрите, друзья. Заложил. Да, чтобы собаки не бегали и всякое такое. Так, вот здесь как это, я говорю, импровизированный дровятник Киса наша. Вторая где-то убежала. О, там. В дом двери. А, да. Там. Ну да, на кухню даже дверь открыта. Так, навес стоит. Идем, идем куда идем и с пятачком большой большой секрет поле мы посеяли слава богу вот какая красота стала здесь у нас место получается для грядок а здесь у нас для дороги ну чтобы на мотоблоке возить сено, солома и во дворе там сильно не кататься здесь мы поставили ну мы, я поставил для жимки вот такие две импровизированные грядки без всяких шнурков Здесь мы оставили место, чтобы ездить. Была вот такая узкая дорожка. О, же, уже здесь. Была вот узкая дорожка вот так. Сейчас мы увеличены настолько. Ну и вот будут наши грядки на следующий год. Я предлагал больше сделать, но сказал что больше чеснока не надо. Ну вот так как-то, друзья. Вот наши все, огород. Вот так. Все, друзья, всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба. Над головой. Все, дров нету. Ждем. Не стал пилить вот эти старые. Я думаю, пускай они остаются. Привезем. И сюда выложить но Все, всем пока, друзья. Мирное небо. Над головой.